Итак, господа, начинаем наш, продолжаем наш семинар по увеличению прибыльности компании заправщика. Сегодня ведет Сергей Бердачук, разработчик и внедренец систем CRM. Напоминаю, CRM это то, что позволяет управлять вашими клиентами хоть как, хоть куда-то. Значит. Будут вопросы, задавайте в конце своего выступления. Сергей ответит вам. Моего сегодня выступления не будет, но кто знает, кто знает. Собственно, сейчас передаю слово Сергею. Сергей, привет. Привет. Мы слышите? А, нужно, нужно выключить фон. То есть выключи колонки, пожалуйста. Иначе будет идти фон. Я тоже сейчас выключаю. Сейчас так, меня... отстраиваемся. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Спасибо, что предоставили мне возможность выступить. Я хотел бы рассказать немножко о системах. Что такое вообще CRM? Нужна ли она вам для вашего бизнеса? Вообще, что это за страшное такое слово, которого все боятся? Пару слов немножко обо мне. Я являюсь разработчиком программного обеспечения, занимаюсь этим уже более 15 лет. Основная моя деятельность связана с тем, что я разрабатываю офшорные под заказ проекты для западных заказчиков, но буквально несколько лет назад я заинтересовался нашим русскоязычным сегментом, так как в общем то здесь поле не непаханное и довольно таки интересно продавать продукты и на нашем рынке у меня есть несколько программных продуктов которые я данным давно разработал я пытался их начи начинать продавать и столкнулся с такой проблемой что необходимо этому учиться потому что как разработчик это одно, как продавец это другое. И для работы с клиентами прежде всего возникла необходимость системы, которая позволяет хранить информацию о клиентах, а также то есть, система, которая позволяет улучшить ваш бизнес. Customer Relation Management Systems CRM это на самом деле если переводить дословно это система управления взаимоотношениями с клиентами но на самом деле ориентация у вас должна быть на то что это ваши клиенты это основа вашего бизнеса особенно это актуально сейчас когда заканчивается ну, для кого то заканчивается для кого то все еще продолжается кризис и за каждого клиента приходится бороться Основное направление это для фирм, которые оказывают услуги, либо же торгуют. Оказание услуг это такие фирмы, например, типа туристических агентств, кабельное телевидение, салоны красоты, агентства недвижимости, какие-то закрытые клубы, вип клубы сообщества, может быть, техническое обслуживание, автосервисы, например. А также это бизнесы, которые ориентированы на многошаговую продажу. То есть не просто продать какой-то товар и забыть, то есть клиент ушел, все мы ему спихнули товар. А смысл в том, чтобы работать по технологии захвата внимания клиента и максимально полно отрабатывать клиентам по возможности привязывать его к своему бизнесу на максимально больший промежуток времени, то есть сформирование лояльной базы клиентов. Это так называемые многошаговые продажи, например, двух- или трехшаговые. Двухшаговая типовая продажа – это когда продается вначале какой-то дешевый продукт, либо же даже по себесомости, или вообще может быть в убыток себе, называется это фронтендом. А потом ведется дополнительная работа с клиентом, то есть во время этой первой продажи захватывается контактная информация клиента, то есть его email, как его зовут, телефон, чем любая контактная информация, при помощи которой с ним можно было бы связаться. Самый минимальный вариант это, как правило, просто e-mail. Трехшаговая продажа она подразумевает вообще, как правило, первым этапом это Фронт-энд является бесплатным, а потом продажа, следующим этапом в процессе взаимодействия с клиентом им предоставляется некая возможность приобрести товары со скидками, то есть вторичный способ привлечения внимания клиентов, а дальше уже продажа бэкэнд-товаров. Бэкэнд-товары – это основной товар, который вы хотите продать, тот товар, на котором именно делаются деньги. В качестве фронт могут выступать, ну, например, руководство по обслуживанию принтеров, по тому, как наиболее оптимально можно заправлять картриджи, какие-то советы, либо медиакурс с обучающий, И цель именно захватить контактную информацию клиента в обмен на бесплатную вот эту вот мини-книгу или, или мультимедиакурс. Задача наша сориентироваться на то, чтобы не сотни клиент, работать не с сотнями тысячами клиентов потоков, а именно оптимизировать цикл продаж и работать с каждым клиентом на уровень получения его удовлетворенности, то есть привлечение его в нашу среду, чтобы он получалась некая лояльность. В текущее время это достаточно сложно уже делать. Для кого надо ЦРМ? Прежде всего, это для руководителей предприятий, руководителей бизнеса, то есть владельцы бизнеса, которые начинают, у которых возникает проблема именно с тем, что нету роста, нету, либо же возникает проблема, когда количество клиентов превышает некоторый порог. Вот лично у меня была такая ситуация, когда я начал продавать программные продукты, когда количество клиентов начинается уже переваливать за сотню другую, уже начинает возникать проблема с обслуживанием, проблема с поддержкой, то есть необходимо где-то эту информацию хранить. Как правило, первоначально это может быть система более простая, то есть в рамках каких-то блокнотов, тетради Вообще Существует ошибочное представление о том, что CRM это монстроподобные системы. Это пошло из-за того, что изначально эта терминология была придумана на Западе, и сравнительно недавно пришла на наш рынок и именно в виде таких больших монстроподобных систем, которые ориентированы были на внедрение. То есть это большие системы, для запуска которых необходимо было специально проводить аналитику бизнеса. Процесс внедрения был достаточно длительным и сложным, но в итоге частично некоторые виды бизнеса разочаровались, потому что далеко не всегда это проходило успешно. Плюс ко всему это достаточно высокая стоимость таких продуктов. На текущий момент уже... После первого этапа, первой волны внедрения, начали осознавать, что далеко не всегда необходима такая большая сложная система, и ориентация перенаправилась на более мелкие коробочные продукты. Коробочный – это продукт, который уже более-менее подстроен под какой-то рынок, под какой-то вид бизнеса, и уже достаточно оптимизирован. То есть, например, вот я делал систему для кабельного телевидения. Этот CRM включает именно те функции, которые нужны для этого бизнеса. То есть введение учета клиентов, поддержка их обращений. Когда они у них возникают какие-то проблемы, они обращаются, звонят. Соответственно, эта вся информация фиксируется в системе ну или дополнительно какие то фишки необходимые конкретно для данного вида бизнеса в частности это тарификация биллинга то есть за какие то предоставленные услуги система производит начисление абонентской оплаты и учет платежей клиентов и баланс клиента в итоге подбивается баланс клиентов вот. такие системы они ориентированы на как готовый продукт продаются на рынке уже именно в таком виде, как их выпустили за счет этого внедрения может быть вообще без включения каких-то сторонних организаций. В частности, я продаю коробочные продукты для кабельщиков. У меня несколько сотен клиентов, которые из, из которых реально обращаются за помощью буквально единиц. То есть система настроенная, люди способны с ней работать без каких-то дополнительных обучение цена соответственно за счет того что это продукт коробочный он уже готовый я могу понижать цену до достаточно приемлемого уровня то есть лицензии как правило стоят на уровне от 3 до 3 5 6 тысяч рублей то есть достаточно дешевые это на одного пользователя ну минусом таких систем что они не не столь гибко настраиваемые но они уже готовы под бизнес. То есть под один бизнес делается одна система, под другой бизнес другая система. Как правило, они делаются на базе одной платформы. И в итоге получаются какие-то такие решения, которые позволяют оптимизировать бизнес. Когда же нужна система? Я столкнулся с тем, что большинство компаний, даже вот моих знакомых, у кого возникает проблема с продажами, никто не ведет клиентскую базу за счет этого они в общем то реально теряют большую часть прибыли потому что на привлечение клиентов на рекламу на билборды на какие то буклеты на контекстную рекламу тратится достаточно приличные средства то есть если при расчете на каждого клиента привести клиента уходят определенные средства но так как они не работают дальше с этим клиентом после первичной продажи то Клиент пришел, что-то купил, ушел. Затраты минус сколько заработали, то есть доход, общий доход мог бы быть гораздо больше. С ростом бизнеса число клиентов увеличивается, и если вести базу в записной книжке или, например, в Excel, то со временем накапливается некий порог, выше которого уже достаточно проблематично вести дальнейшую работу. И тут некоторые в продвинутые бизнесмены все-таки задумываются на том, что надо как-то это решать, как-то менять. Пытаются осуществлять поиск готовых решений на рынке. В общем-то на текущий момент их достаточно много и при желании можно найти какое-то типовое решение за достаточно небольшие деньги даже есть системы которые бесплатные в общем то их довольно таки много что хранится основная информация с которой работает бизнесмен да который захватывается о клиенте Нам важно знать максимум контактной информации о клиенте все его реквизиты телефонные адреса если это фирма то контакты, с кем можно общаться, то есть не просто там, главный бухгалтер и директор фирмы, а информация о людях, с которыми можно конкретно решать такие вопросы. То есть система подразумевает, что клиент это не какое-то одно лицо, а это может быть фирма, у которой множество людей, множество контактов, с которыми можно осуществлять бизнес из важных моментов тут то что система позволяет хранить всю историю типовая система всю историю взаимоотношения с клиентами там что когда мы им продавали как, какие услуги оказывали как, как, как клиент обращался то есть были ли у него какие то проблемы что он чем он интересовался и ну, соответственно типовая типовые решения включает себя и информация о платежах и взаиморасчетах, то есть подбивку баланса клиента. Кроме этого, достаточно важными для ведения бизнеса необходима информация о тех лицах, которые принимают решение о покупке. То есть в разных видах бизнеса это могут быть совсем разные люди. Если это B2C рынок то это может быть любой фактический человек, который приходит к вам в фирму и покупает некий продукт, любит рынка, это решение покупки может быть на разных уровнях приниматься разными людьми, то есть как правило там, директор дает распоряжение изучить рынок, если какие-то продукты, например, IT отдел решает начальник IT отдела определяет что какие есть варианты, что можно закупить. Но это все зависит от, от вида бизнеса. Кроме этого, можно хранить информацию, с какими другими видами бизнеса контактирует ли данный клиент. И если у вас большая, большая ваша фирма, которая занимается не одним каким-то видом деятельности, то это позволяет дополнительно предложить клиентам какие-то дополнительные услуги или товары. Также, если к вам обращался клиент и говорит, что у конкурентов какая-то есть возможность, которая у вас нету, за счет чего он отказывается от покупки вашего продукта. То есть все эту информацию можно собирать в системе. За счет этого производится анализ конкурентных преимуществ ваших конкурентов, и как следствие можно корректировать свой бизнес для оптимизации продаж. Но самая главная функция вообще в CRM-системах это сегментация клиентов, То есть, когда у вас большая база несколько тысяч клиентов, рассматривая, например, ну Бизнес, да, в общем-то, любой бизнес, тот же инфобизнес, где продается какая-то информация. То есть мы можем хранить информацию о клиентах, какие конкретно продукты мы им продавали, например, там, продукты АВС а, и сегментировать. Например, клиентам А, Б можно отсылать такие-то, такие-то, маркетинговые предложения, другим другие. То есть, вот это вот функция именно узко специализации мы можем проанализировать что этом одному клиенту там не нравятся одни продукты другому другие То есть и для каждого сегмента делать свои уникальные предложения за счет этого вы получаете максимальное удовлетворение клиента вашими услугами ну. Рассмотрим пример бизнеса, насколько я понял, что как раз актуальная для вас. Это продажи э, небольших фирм, IT-фирм, принтеров и заправки картриджей. Тут момент такой, что первичная продажа, как правило, выступает достаточно дешевый продукт. Относительно дешевый это принтер, то есть по нынешним меркам. Э, Деньги основные делаются не на самих принтерах, они как бы практически по себестоимости продаются. Но при этом вместе с продуктом продается дается обычно какая-нибудь карточка, заполняется, скидочная карточка или купон на скидку дальнейших, например, заправки, картриджей. То есть за счет этого вы захватываете данные клиента. И деньги дальше, основная часть денег зарабатывается на, то есть на продаже расходных материалов, бумаги, заправки катрижей, либо обслуживание. А система, то, что у нас хранится в базе данных, вся информация о клиенте, это позволяет анализировать, например, как часто клиент... Покупают у вас эти же картриджи для заправки, его объемы. Если же клиент перестает покупать, можно отправить ему спецпредложение. Ну, простейший пример это, например, три заправки, одна бесплатная. То есть какой-то там праздник, вы под этот праздник осуществляете акцию, мол, Таким образом, если даже клиент ушел к вашему конкуренту, а вы напомнили ему о себе, то есть есть вероятность, что он вернется к вам, купившись на это бесплатное объявление. Ну, и Исходя, например, из типового ресурса купленного принтера, можно спрогнозировать, когда этот принтер, то есть особенно это касается стройных принтеров, Учитывая его ресурс, можно определить, когда качество печати ухудшится достаточно. Опять же, можно сделать ему спецпредложение. Например, новую модель принтера по себестоимости. То есть, как можно больше захватывать внимание клиента именно вашим бизнесом. Основные задачи CRM. Это естественно, что это работа с базой клиентов именно на доверие Работа на доверие и на его лояльность. То есть максимально захватывает клиента, чтобы он именно работал с вами. Осуществление маркетинговых мероприятий ⁇ это различные акции. Сейчас есть возможность как офлайн, как онлайн осуществлять. В Уфлане есть специальные средства, вот новые системы CRM позволяют осуществлять так называемые умные рассылки, когда заряжается какой-то пакет рекламных материалов и последовательно идет рассылка писем, например, обучающий материал. И если клиент каким-то образом среагировал на каком-то этапе в письме на ссылку, автоматически это умные рассылки они переключают на другую идет переход с одного рекламного материала на другой то есть можно делать специализированные достаточно сложные маркетинговые акции которые позволяют более оптимально подводить клиента к покупке также основной функцией является продажи, ну, в общем продажи как услуг, так и товаров, соответственно складской учет товаров это практически во всех системах. Кроме этого есть такое понятие как рост продажи сопутствующих товаров. Это когда у вас большая достаточно, ну если большая фирма и с разными филиалами, которые выполняют схожие функции. Например, вы, у вас есть фирма, которая продает кадричные принтеры, и есть, опять же, какое-то специальное подразделение, которое продает бумагу, например, или другое подразделение, которое осуществляет печать какой-то рекламной продукции. Но клиент про это может не знать. Так вот, наличие общей клиентской базы позволяет анализировать ваших клиентов и Делать дополнительные предложения, то есть этим клиентам предоставлять дополнительную информацию, чтобы они могли приобрести какие-то дополнительные услуги в ваших, в ваших же филиалах. Ну, тут, конечно, возникает проблема с, именно со сбором этой информации для, и передачей информации о клиентах между филиалами, то есть менеджеры разных уровней, как-то заинтересованность большой нету, но если правильно проводить внутреннюю политику, это нацеливая менеджера на то, что если они собрали какую-то какую-то аналитику, которая позволяет другому нашему филиалу осуществлять продажи, то есть другой филиал опять же собирает аналитику, то есть общий доход, общий оборот растет, соответственно менеджеру его зарплата, если она зависит от оборота, у него тоже будет расти, то есть это такие вот факторы, ну пример, как правило продукцию вот Совсем, казалось бы, нетривиальный пример – это скидка, например, на покупку цветов в соседнем павильоне. То есть, казалось бы, с чем это связано, принтеры и цветы, но, тем не менее, это мужчина, мужчины, соответственно, дарят цветы женщинам. Поэтому, если у вас будет какая-то информация предоставляться, если у вас есть информация, например, что… У данного клиента уже на день рождения или там какой-то юбилей то вы можете ему имея такую базу данных предоставить какое-то уникальное предложение и сказать что вот у нас в соседнем павильоне там скидка специально для вас цветы по, с такой-то скидкой также есть еще понятие до продаж до продаж это такая ситуация возникает когда если, например, у вас покупает фирма, и вы знаете, у вас есть какая-то информация внутренняя, что для этой фирмы надо больше товара, который они приобрели. Ну, грубый пример, либо же на основе аналогичных видов, либо учитывая информацию там, внутреннюю, например, мы знаем, что в фирме, ну, грубо говоря, 5 струйных принтеров и два лазерных а клиент покупает заправку только для лазерных принтеров соответственно желательно выяснить почему не интересна заправка к струйникам выработать стратегию по привлечению клиента именно в этом направлении либо же мы знаем что какую то информацию что им необходимо гораздо больше тех же принтеров для работы но они почему-то купили например 5 хотя им реально надо 20 то есть можно если вы если вы обладаете такой информацией можно им сделать специальное предложение что мы, если они приобретут большее количество за раз то делать им какой-то там бонус или скидку ну, анализ конкурентов я уже говорил то есть информация чем больше вы информации собираете, а эта база данных позволяет э, и у клиента узнавать информацию о услугах конкурентов, какие они, новые стратегии применяют, тем больше вероятность, что вы сделаете такое выгодное предложение, сформируете более выгодное, уникальное предложение. Кроме этого, э, ну, Сопровождение, поддержка пользователей, но ну, это само собой, что когда вы что-то продаете и, либо оказываете услуги, и если к вам обращаются клиенты, вы храните всю эту информацию, то есть у вас накапливается набор типовых вопросов, во-первых. То есть вы, соответственно, улучшаете свой бизнес, стараясь устранить проблемы. Также возможность формирование отчетности для высшего руководства то есть именно для владельцев бизнеса на основе этих данных и скрытая возможность это за счет аналитики можно делать прогнозирование ну, пример если но дело в том что какие-то виды продуктов могут быть спрос на, на эти продукты может прогнозироваться за счет того, что периодичность, например, сезонная, в один период времени пользуется спросом один вид товаров, другой вид, в другой период времени совсем другой вид товаров или услуги. Анализируя и можно спрогнозировать за счет этого, предлагать клиентам именно тот товар, который интересен именно в данный промежуток времени, либо же на какой-то там территории, именно за счет того, что у нас вся информация по клиентам, где они проживают, по каким-то другим аналитическим признакам, за счет этого можно максимально оптимизировать свои затраты и повысить показатели по общей доходности бизнеса. Возникает при внедрении системы СРМ, как правило, возникает именно противодействие со стороны менеджеров, то есть продавцы, менеджеры, они работают себе, работают и при внедрении системы очень трудно объяснить, что эта система позволит, то есть заставлять их вносить эти данные довольно таки тяжело. Как вариант надо именно рассказать, что эта система позволит и показать, что система реально позволяет увеличить продажи, а если заработок менеджера зависит от того, от общего объема продаж, то, соответственно, его заработок увеличится. Один из моментов работы с crm систем это поиск новых клиентов то есть типовая воронка продаж включает в себя выстраивание захвата контактной информации как правило это контекстная реклама не какие то специальные акции рассылки ну, вот тут выражают выделяют такие понятия как литп проспекты контакт то есть, потенциальные клиенты, которые в самом начале просто лид заинтересовался информация потенциальные клиенты это уже либо оставил вашу информацию заинтересовался вам продуктом, а за счет именных рассылок именно мы выстраиваем фоллоуап цепочки фоллоуап это серия писем, то есть типовая система продажи в интернет подразумевает в себе выстраивание специально написанных копирайтерами каких-то захватывающих либо истории, либо это не входит в рамки данного курса, но смысл в том, что постоянно напоминая о себе вы привлекаете внимание клиента если если он на данный момент не, не интересуется настолько вашим продуктом но фолаф рассылка она приходится как некоторая периодичность как правило вначале он идет там, первый день второй там третий а потом дальше через неделю через две и тут момент такой что чем больше вы напоминаете о клиентам тем лучше, то есть тем больше вероятность того, что он купит. Ну, продажи, соответственно, этап работа с клиентами включает в себе рассылка электронной, по электронной почте, по обычной почте. И, соответственно, CRM может использоваться как средство отправки сообщений. Печать тех же конвертов, кому что отправлено. Опять же, обзвон по телефону, регистрация всех звонков, что кому чего предлагалось, обращался ли он к вам. Информация о всяких акциях, розыгрыше призов и так далее. Обычно еще хранится информация о днях рождения, о юбилеях, то есть дни свадьбы, всякие такие вещи, которые позволяют производить маркетинговые акции, Именно с целью привлечь внимание клиента к вашему бизнесу, то есть, ну, например, клиент уже совсем перестал к вам общаться, даже, даже само по себе внимание, когда к нему приходит открытка, особенно если она написана не по электронной форме, а именно написана от руки и с поздравлением на день рождения. Это очень приятно. Или просто даже элементарно звонок по телефону, лояльность клиентов, то есть они более, многим нравится такое внимание. Правда, конечно, сильно центрировать опять же на это не надо. Но за счет именно анализа и предугадывания желаний клиента можно повышать общий доход бизнеса. Кроме того, за счет того, что информация хранится в единой базе данных, в случае ухода менеджера его он не, не может полностью утащить. Даже, Ладно, если просто уход. Бывают и ситуации, и несчастные случаи, то есть вот, за счет того, что база данных у вас остается, данные не пропадают, клиенты не пропадают. То есть... Любой другой менеджер может продолжить эту работу, обрабатывать данных клиентов. Ну и соответственно за счет специальных внутренних средств в CRM-системах можно разграничить доступ только к необходимой информации. То есть некоторые вещи финансовые, например, показатели не стоит всем знать. Поэтому система позволяет разграничить. В зависимости от полномочий, кому какая информация предоставляется. Немножко о том о моем собственном бизнесе. Я занимаюсь коммер разработкой коммерческого программного обеспечения. Когда-то давно я разработал несколько программ для кабельного телевидения, но основным профилем именно было работа офшорная, то есть под заказ я писал для западных заказчиков такие сложные системы в командах, но в 2006 году мне стало интересно продавать просто просто чисто ради спортивного интереса получится ли продавать продукты на нашем рынке. Я переоформил, перепаковал старые свои программы, начал их продавать в интернет. И тут оказалось, что это достаточно непростая вещь, так как в интернет гораздо меньше доверия. И кроме того, одно дело написать программу, а другое дело именно продавать. Пришлось изучать эти методики продаж, маркетинг, то есть как работать с клиентами. И за счет этого, в общем-то, у меня появилось достаточно много клиентов, которые... Приобрели, приобрели продукт а так как это коробочные версии то есть они подразумевают себя достаточно высокое качество в плане того что они должны быть полностью автономными и э, чем меньше в них проблем чем больше они заточены под клиента тем меньше у меня э, моих затрат временных и ресурсов ну, и у меня соответственно есть точно такая же воронка продаж, как типовая вот, в, в, в любом бизнесе. То есть захват клиента, какая-то сбор информации, то контекстная реклама. И так как количество клиентов у меня сильно возросло, то есть я начал стал перед проблемой поиска CRM-системы. Довольно-таки много систем пересмотрел. В конце концов тех возможностей, которые меня вот интересуют, в частности умные рассылки, именно такие, то есть на постсоветском со... пространстве просто нет такой системы, к сожалению, которая бы могла именно делать то, чего мне надо, то есть в зависимости от некоторых условий производить такие-то либо такие-то маркетинговые акции. И с 2008 года я начал разработку собственной платформы CRM, для собственных целей, а также под заказ еще нескольких фирм. В результате уже буквально даже, наверное, в этом месяце планируется выпустить первые прототипы отраслевого решения для швейного производства. Плюс основная моя деятельность это переписывание старых систем для кабельного, также для системы спутникового позиционирования. В общем-то, как результат, я планирую выпустить систему, которая позволит решать большинство как моих проблем, так и проблем моих клиентов в нужном виде бизнеса. Хочу отметить, что Жесткая работа, маркетинговая работа с клиентами подразумевают рассылки и важно очень сильно четко понимать, кто ваши клиенты, то есть что конкретно им надо и не стоит покупать базу данных клиентов, то есть лучше собирать базу данных клиентов самостоятельно, либо же если вы ее купили действительно, но каждый раз базу данных надо проверять, то есть тупо по желтым страницам собирать контакты, обзванивать, ну это выжигать фактически поле своей деятельности. Сейчас многие системы ориентированы на обзвон, как бы так это достаточно эффективный способ, но в то же время смотря от вида бизнеса лучше максимально корректировать свою базу данных клиентов чтобы четко знать, где они... То есть бизнес, он динамичный, и информация о клиентах меняется. И не, клиентам неприятно, когда их неправильно, с либо же навязывают им что-то, либо же с ними неправильно работают, какие-то данные у них поменялись, а, они, а вы с ними пытаетесь работать по каким-то данным. С желтых страниц использование серьема оно позволяет вам достичь внутреннего такого конкурентного преимущества перед конкурентами то есть со стороны кажется вы просто вот какой-то ведете бизнес на самом деле за счет того что вы работаете с клиентами используя максимально вот данные ваши собранные данные поддерживая лояльность клиентов, постоянно напоминая о них, у вас будет реально… То есть спланировать такой бизнес достаточно сложно. То есть, обычно просто… Ну, пример вот из программного обеспечения, где я работаю. То есть программа, на самом деле, любой программный продукт можно переписать, тупо взять разработчиков, скопировать его один в один, и начинать продавать. Но за счет того, что есть еще методики по сбору клиентов, по поддержке, база, ну, поддержке системы работы с клиентами, у вас есть внутренняя система, которая не, снаружи не видна, и за счет которой у вас реальное количество покупок будет на порядке выше. То есть я по себе знаю, что используя эту технологию, mm -hmm. реально можно очень сильно повысить свои продажи напоминая клиентам о своих э, проектах. Вот я тут э, написал некоторые западные системы, сервис-системы, которые являются, можно сказать, эталонами. Они достаточно крупные. Это Salesforce, Harise, InfusionSom, Microsoft Dynamics. Отмечу, Soft фактически это самая лучшая система на текущий момент. К сожалению, я, я покупал рецензию специальную под свой бизнес. То есть, в общем-то, она меня устраивала, но она не работает с русским языком. То есть, это единственная система, которая работает с теми рассылками, с которыми я говорил. То есть, больше аналогов такой нет. Ну, чисто вот клиентскую базу вести в Хайрас очень неплохо. У нас вот толкает динамикс CRM на нашем постсоветском рынке. Что, что дальше? Я работаю по разработке этой системы. То есть, в общем-то, у меня есть ряд клиентов. На текущий момент я достаточно плотно занят. Типовая работа с клиентами осуществляется анализе бизнес процессом бизнеса то есть ко мне приходят люди у которых возникают действительно проблемы вот сравнительно недавно я, буквально месяц назад беседовал с женщиной у нее бизнес только вот только фактически это на бизнес они начали развиваться немножко отошли против после кризиса количество заказчиков достаточно существенно возросло, и она уже фактически перестала справляться с потоком клиентов, не может с ними работать, потому что реально она вела весь учет в Excel-файле, там сотни закладок, сотни формул, вся информация о модельном ряде продукции, которую они выпускают, о платежах, о клиентах, вот в итоге после того, как мы с ней начали работать, я создал специально под нее конфигурацию э, своей на базе своей платформы э, конфигурацию для швейного производства. Хотя реально она получается подходит достаточно для многих видов бизнеса. Я изначально планировал проектировал систему модульную, чтобы можно было адаптировать в зависимости то есть она достаточно долго разрабатывалась и учитывалась множество факторов, чтобы она была гибкой. То есть самый первый момент это выявление ваших проблем. Как вы хотите работать с, э, с клиентами? Какие конкретно бизнес-задачи? Расписать бизнес-задачи вашего бизнеса. То есть что, как взаимодействует какие функции выполняются, какая информация вам нужна. А уже после выявления проблем можно заниматься поиском решений. На рынке достаточно много решений, уже готовых, которые можно было для себя применить, подстроить под свой бизнес. И можно уже дальше искать CRM-систему, даже простейшая CRM-система, в самом простом случае это может быть просто экселевский файл, то есть, с которого можно начать. Я первое время использовал экселевский файл, сделанный в онлайн-версии Google Docs. У них там есть возможность ввести Excel-табличку. За счет того, что она в онлайне, она доступна в любой момент времени, и когда мне еще до сотни клиентов было, в общем-то, мне было достаточно этой информации, то есть вручную можно было обрабатывать. Но сейчас уже на текущий момент у меня ее недостаточно. Но как на первом этапе этого вполне можно этим обходиться. Тогда вы поймете, начав работать, вы поймете, что конкретно надо для вашего бизнеса. А изучив какие-то маркетинговые основы работы с клиентами, потому что, в общем-то, это тоже достаточно сложный момент. И, и если его не знать, то вы просто будете терять деньги. А мне бы хотелось, в общем-то, что не зря я просто рассказывал о серям-системах. Если вам потребуется консультация, в общем-то, в рамках этого записи этого вебинара, я вам... Даю возможность всем, кто запишется по адресу bfsrm.com, касая черта АВ, там есть формочка, на которой можно заполнить запрос на бесплатную консультацию, 20-минутную по скайпу или по телефону, если у вас возникнут вопросы какие-то, либо же вы хотите обсудить реально какие этапы, я могу вам помочь. Я готов сотрудничать. Хотелось бы получить какие-то отзывы на данный вебинар по адресу berdachuk.sobaka.berdeflex.com Спасибо за внимание. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, пишите в чат. Какую ЦРМ на начальной уровне на 500 клиентов, 3-5 менеджеров ты посоветуешь? Ну, все зависит от конкретного вида бизнеса. То есть, в общем-то, на посоветском пространстве не так много достаточно хороших CRM. И какие функции вам нужны? Тут момент достаточно сложный. Из наших CRM, ну, отмечу, террасофт CRM, в общем-то, можно попробовать адаптировать. Есть решение 1С CRM, да, террасофт. Есть Sales Pro. Тут опять же надо пробовать, потому что под каждый вид бизнеса они могут быть разные. То есть тут мне достаточно сложно судить. В общем-то, я когда я начинал смотреть, анализировать то, что есть на рынке под свой бизнес я к сожалению не нашел хороших решений. Но террасофт я смотрел достаточно сильная система, довольно-таки мегафункции. Хотя опять же там есть еще онлайн сервис CRM24 по-моему .com можно посмотреть. Есть для работы с задачами то есть одна из функций CRM это работа с задачами это типа это мегаплан поискать насколько 1с соответствует потребностям начального уровня ну 1с тут, понимаете 1с это платформа разработки программного обеспечения как бы на, на ее базе построено множество различных программ, то есть фактически это просто система разработки, у нее есть такое понятие как конфигурация и в зависимости уже от того какая конфигурация у вас будет установлена, у вас будет совсем разная программа и вполне могут быть и хорошие решения тот момент такой, что насколько это решение будет адаптировано под ваш бизнес потому что их на самом деле множество, то есть один S это просто платформа, а конкретно CRM решения под ней может быть множество. Какое конкретно вы найдете тут, ну, трудно сказать, какое подойдет для вас. То есть это надо смотреть. Вначале самое главное это просто выписать, какие бизнес-процессы вам нужны и тупо пробовать работать с системой, потому что ну, далеко не везде все так просто, как хотелось бы если подписать под себя примерно какой бюджет. Ну, смотря как писать, есть два варианта распространения софта. Это с исключительными правами, не исключительными. Исключительные права ⁇ это когда полностью под вас пишется программный продукт. То есть выписывается текст задания, полностью программный продукт и этот продукт вам полностью с исходными кодами переда передается вот таким образом я с заказ западными заказчиками как правило работаю там порядки цен там очень большие то есть у нас просто такие заказы никто не делает потому что во-первых я как э, небольшой предприниматель со мной крупные фирмы не соответственно не работают и, то есть на такие заказы здесь не, не дают западными гораздо проще в этом отношении потому что в общем то мы работаем удаленно там выполняем какую-то часть работы и, ну, в общем как то с западными проще получается А что касается коробочных версий то ценовой диапазон зависит от лицензии то есть обычно ситуация такая что порядок цен это ну, от трех э, рублей до 6 ну средняя вот 6 тысяч рублей 5-6 тысяч рублей это, это базовая такая э, цена одного рабочего места то есть если у вас 5 менеджеров то соответственно умножать на 5 но как правило это зависит от фирмы кто как лицензирует то есть если сразу покупается 5 лицензий то обычно дается какая-то скидка то есть цена получается меньше вот а без ТЗ ну именно опять же понятие без т.з. то есть есть понятие профильное, то есть э, CRM построена именно под какой-то вид бизнеса, либо же CRM универсальное. Универсальное это какой-то, она выполняет базовый какой-то функционал, вот. а профильная она ориентируется под какой-то вид бизнеса. Вот именно так я и работаю, то есть я ориентировалась на то, чтобы создать решение именно под конкретных клиентов. То есть, но при этом оно остается коробочным, то есть стоимость, конечная стоимость покупки для клиентов он остается той же самой, то есть достаточно дешево. Если готовы предложения для данного вида бизнеса, заправка честно говоря я не встречал То есть я с данной темой реально только вчера столкнулся что именно под заправку картриджей такого решения не было если будет интересно можно будет оговорить посмотреть что можно для вас прикрутить каким образом настроить и может быть мы сделаем тогда такую систему специально для вас если вам это будет интересно но дело в том что я на текущий момент Достаточно плотный график и сильно занят. То есть в лучшем случае там через месяц другую я смогу что-то делать. Потому что пока я занят немножко другими проектами. Но, опять же, если у вас.. Сейчас минутку. В любом случае CRM должна быть интегрирована система учета, хотя бы с торговой. Да, любая система на. Сама автономно не работает. Как правило, существует необходимость связки с той же 1С бухгалтерии, либо же практически все системы требуют связки клиент-банк для приема платежей. То есть под систему, под конкретно, под тот же клиент-банк для каждого банка пишется какая-то система импорта данных, получения платежей. Что касается вот вопроса, у Дмитрия Зайцева наполовину рабочая система, но там пилит напильником еще. Я не знаю, честно говоря, что это за система у Дмитрия Зайцева. А, ну ясно. Тут, понимаете, напильником практически всегда получается пилить. Вот есть неплохая система бесплатная, это Сугарс Серием если посмотреть, то есть есть люди, которые занимаются адаптацией конкретно этой системы под бизнесы. Она open source -ная. в общем-то у нас есть умельцы, которые подстраивают. Я, как правило, работаю, да, да, Цугар серьезно. Ее, в общем-то, хвалят. Хотя, опять же, тут специфика. Она, во-первых, веб-интерфейс, то есть она достаточно сложная. И по себестоимости ее установить тоже будет на ведь какой CRM ты можешь интегрировать с Drupal ну с Drupal Drupal есть понятие XML RPC сервисов то есть в принципе любую serm можно с ним интегрировать то есть э, если делать обмен данными то есть там есть понятие сервисов и анализируя эти сервисы, можно написать специальный модуль для их совместной работы любого, в общем-то, стороннего приложения. То есть Drupal, WordPress, они позволяют эту функциональность сделать. А что касается интернет-магазина, опять же, тут у них различные системы. То есть в том же Drupal там есть разные варианты, кто как прикручивает, в общем, единого стандарта нет. Это модульная система достаточно популярная и надо конкретно смотреть что с чем прикручивать то есть такого вот чтобы взял с интернет-магазином такого нету то есть, есть люди которые занимаются интеграциями я лично друпалами занимаюсь точнее как у меня есть сайты которые сделаны на Drupal но непосредственно на PHP я не программирую, То есть если какая-то функциональность нужна для интеграции с внешними сервисами без проблем. То есть XMLRPC, там это стандартный сервис для коммуникации между программами такого уровня, там можно все сделать. Если же это нестандартно, тогда надо рассматривать, насколько это сложно. То есть, соответственно, и по затратной части, то есть, тут будут моменты. Есть у вас еще какие-нибудь вопросы? Спасибо большое, что вы пришли на семинар, послушали меня. Если будут вопросы, пишите мне на e-mail. Либо можно, опять же, в этой форме, что я сделал специально для этого сайта. То есть я готов всегда помочь. Будем завершать тогда семинар. Спасибо. На самом деле, хочу сказать большое спасибо Сергею. Вот среди всей технической информации о том, что нужно делать, понятно, что после этого семинара вы самостоятельно, скорее всего, ЦРН ку не, не, в себя не внедрите. Да? Без специалиста это практически ну, Unreal. То есть, либо вам нужно самому вгрызаться в это, тратить время. И здесь возникает понятие такое, называемое цена времени. Да? То есть, Сколько стоит ваше делание или не а, Понятное дело, что Что, скорее всего либо там берем 1с и прикручиваем а либо есть один пик вообще действительно ведется в Excel в обычном часть это все что касается дмитрий это там все в 1с но там на половину напильником еще нужно допиливать и допиливать обратите еще вот на какую вещь господа значит вот сергей во первых ну большое спасибо двойное почему потому что во первых согласился рассказать несмотря на всю свою занятость а во вторых обратите вот какую вещь он из с разработчика да пусть даже там с крутыми компаниями западными и прочими прочими да он все равно начал идти по так называемому пути технаря то есть когда сознает что ему надо заниматься продажами и маркетингом а, и часть каких-то вещей начинает аутсорсить на других людей да то есть делегировать не всем себя понятно так вот а когда и там вот ключевая фраза во всем этом выступлении, что когда он начал этим вплотную заниматься, вот с упорством технаря, у него начало получаться. И сразу занятость большая, и, и там проекты, и здесь проекты. Это, это то, вот та красная нить вот нашего всего семинара, которая проходит, которая говорит опять же, да, о том, что да, качество да, нужно делать, а не нужно уделять именно, именно продажам и маркетингам. И лучший продавец, да, это... Вообще, бывший технарь, как правило, самый лучший продавец. Почему? Потому что знаешь продукты, знаешь, как производится, и ты наиболее компетентен, чем если бы ты был бы просто продавцом, который знает 25 тысяч способов продавать там, разные товары и так далее. И так далее. Вот. Именно обстоятельный такой, может быть, где-то скрупулезный подход, он именно вот позволяет вам а, продавать это лучше, но основное внимание должно быть уделяться именно тому, что вы себя в новой постасе, в новой роли себя развиваете, а вот а, и ЦРМ вам в этом поможет безусловно, а, запись сегодняшнего выйдет, то есть если у вас есть еще какие-то вопросы, можете задавать спокойно, а, сегодня, сегодня моих каких-то особо, особо супер лекций не, не, не предвидится, да, а, сейчас больше заняты тем, чтобы, тем, чтобы поработать, и, и, и сделать и, и над бизнесом, да, его и по выстраиванию процессов в том числе, поэтому в среду будет еще один каст по тендерам и там, я думаю, еще что-нибудь придумаем интересное, полезное. Напоминаю такую вещь, в среду будет консультации по Skype, все знают, что такое Skype? Пользуются скайпом вообще? Да, отлично. Вот Найдите меня в скайпе, двое человек меня нашли, я там добавил, времени, я думаю, вечерком с 6, до, с 6 до 8 по полчаса на каждого я уделю, чтобы вот в таком режиме марафона пробежаться и посмотреть, что, что находится у вас конкретно в вашем бизнесе, что, что, что можно сделать сейчас, да, чтобы довернуть его до щелчка. На сегодня это все, с вами был я, Курошенко алексейс большое спасибо Сергею Бердачку. Внедряйте CRM, без этого у вас однозначно никак без, без этого будет бардак и хаос То есть как бы оно вам надо, оно вам не надо Так что и до новых встреч, до новых результатов